-за почему и так всякие предположения и он пришел к выводу делая опыты разные что пчелы пчелы никуда не слетают их слетают осы а, вот так вот каждый вот, год попадает. ну они же не все не все семьи а вот какие-то семьи и вот они, им не хватает белка косом, и они пчел прямо руки-ноги это, руки это, это самое отдирает, и, и потом вот это животик, пусика вот это вот, выпивает <связывается> все, высасывает оттуда весь вот этот уже. <связывается> вот это у вас мед этого года, да? <связывается> да, да, все куботые, вот. Темные видно в это тоже гречичные, в общем, как бы да. в большей степени. А, и то, естественно, вы качать будете еще сколько? Ну, примерно по опыту. Месяц, полмесяца? Нет, мы стараемся 10-й годе А, вот так вот. А У -у -у -у. И так уже запас, да. У -у -у. Ну, И погода, да? Понятно. Холода была. Сегодня тоже 4 градуса.